Всем подписчикам привет! Сегодня я хотел показать вам и рассказать о так называемом сухом тене. Сухой тен это тен, который недавно стал применяться в водонагревателях, в накопительных, и который заменяется без разборки этого водонагревателя. Я вам сейчас покажу, как изготовить этот сухой тен для радиатора отопления. То есть стандартный радиатор, алюминиевый радиатор, который у меня оборудован сухим теном. Что такое сухой тен? Я сейчас вам покажу, как он меняется. То есть я могу его заменить, вытаскивая из радиатора, при этом не сливая воду и не убирая. Ее. Вот что такое сухой тен. Этот тен есть в продаже для как раз водонагреватели накопительных. Но для радиаторов отопления его нет, не продается Это Т на 1200 Вт. Я с помощью простых стандартных деталей сделал его для радиатора отопления. Сейчас покажу вам, как он. Он вкручивается в стандартную пробку, в нижнюю пробку на три четверти. И потом меняется весь. Вот что он из себя представляет. Это трубка, наполнима медная трубка, которая э, сделана в виде вот такой вот муфты. Заглушка, стандартная заглушка, которая есть в продаже. Она впаивается в, этот, в трубку твердым припоем, это припой P14, который выдерживает температуру 700 и больше в эту медную трубку я впаял опять же с помощью твердого припоя этого P14 переходник с трех четверти на пол дюйма, он тоже есть в продаже для различных сантехнических нужд с трех четвертей на полдюйма эта трубка точно входит в него в этот переходник внутренний и затем с торца запаивается твердым припоем вот тем же самым P14 с помощью высокотемпературного э, горелочного устройства но ну, на мапгазе или пропан кислородной пайкой получается вот такой, такая герметичная трубка которая легко вставляется и проходит через ниппели Нижние. и затем вкручивается на герметик садится в радиатор это просто алюминиевый в чугунная он еще проще вкручивается и потом в нее вставляется просто тэн он точно подходит на 1200 ватт тэн включается через три стороны регулятор вот у него клемные наконечники и легко меняется в случае сгорания вот такая штука сухой тэн для радиатора отопления подписывайтесь на канал приходите будет много интересного по теплотехнике